Доброго времени суток, с вами Катамхали Еще один новый советский тяжелый танк на супертесте Ну, получается, недели три назад точно Не помню, когда там выходила новость, что вот, тестируется советский тяж под названием К2 А сегодня у нас, ну, опять советский под названием Объект 259А Сейчас познакомимся, что из себя эта машина представляет Как она распространяться будет Ну, разработчик, как обычно, заранее об этой, этой информации не делится. То ли, возможно, будет какой-то марафон, а может просто выкатит и будет продаваться он в премиум-магазине. Ну, естественно, за реальные деньги. Сейчас, да, вкратце прочитаем. Объект 259А. Это тяжелый танк первой линии. Ну, это разработчики так хотят, а как в действительности будет, это уже кто купит, тот купит. да. Хочу на базе в кустах, сижу, хочу, лечу вперед. Благодаря хорошему бронированию и относительно неплохой подвижности Машина может занимать выгодные позиции и вести успешный позиционный бой Да, Иногда машины, благодаря высокой скорости, первые отправляются в ангар Такой вариант тоже никто не исключает Также стоит помнить, что точность орудия не позволит вести эффективный огонь на дальних дистанциях да, Разброс здесь у нас 0,42 на 100 Метров, но этот показатель можно улучшить да при помощи там всяких ну, напиши, да, расходников там вот этот доп-поек например он улучшает у нас этот показатель ну в общем так далее модули там тоже какие-то у нас есть короче смысл понять так вот сейчас главное в голову пришла какая-то мысль сразу бац с головы вылезть а во, вспомнил да, вот я, к примеру, одно время как катал на премиум танков, вот сейчас, когда новогоднее вот это наступление было, там плюс бонус давался к кредитам, ну, я думаю, самое это время поиграть на премиум танков, пофармить как раз-таки эту игровую валюту, да, плюс если у кого есть вот эти, как они там, резервы. То есть, да, премиум аккаунт, резервы Плюс бонус от новогоднего наступления Можно, казалось бы, поднимать неплохие деньги Зарядил <связано> голду, думаю, побольше урона Чтобы наносить на премиум восьмерка Но при этом Все равно по итогам боя Получается <связано> не такие уж большие суммы зарабатывать Особенно если много приходится стрелять Там, в принципе, если поражение Даже в минус Выходило периодически Ну, учитываем, да, что 20 тысяч Стоит вот этот Боём. Поэтому я пришел к такому выводу, что если играть на премиум танках, забываем про голду, пользуемся обычными базовыми снарядами, пользуемся базовыми расходниками, чтобы все-таки нормально фармить кредит. Да, в такой ситуации там получалось, да, я просто перешел на базовые снаряды и 150-200 тысяч иногда за хороший бой получалось вытаскивать. Ну, 200 тысяч от я, конечно, может, так загнул. Это уж... Ну, если совсем прям хороший бой, ну, а в среднем там 100-120 тысяч я считаю это неплохо, да? Ну, это у нас только раз в году на новогоднее наступление. Ну, как раз для этого премиум танки и стоит тоже держать в ангаре, потому что серебра периодически. Не периодически, а, по-моему постоянно не хватает, на Особенно, кто много играет на десятых уровнях, если пользуешься голдой, то она постоянно, серо, уходит в минус. Так, что-то я отвлекся. Ладно, будем дальше смотреть, что из себя это там представляет. Средняя бронепробиваемость. Так, на вооружении у нас, кстати, орудие 122 миллиметра, Среднее бронепробитие базовым снарядом 233. То есть, если брать одноклассников, ну, к примеру, да, ну и прокачиваем, все остальных показатель гораздо выше, да, если берем прокачиваем, там бронепробитие в среднем, ну, 200 миллиметров плюс-минус, там у разных машин по-разному, да, есть меньше 200, есть больше 200, а тут сразу 233, то есть такой достаточно неплохой. А, ну, я с одной стороны понимаю, конечно, что премиум танки должны как-то отличаться от прокачиваемых, иметь, так сказать, какую-то изюминку, чтобы они были более интересны игрокам, чтобы их все-таки покупали, да, но когда они имеют преимущество перед прокачанными танками на прокачанных танках получается играть уже не так комфортно против вот этих машин, да, представьте даже ну, на том же, да, тт какой-нибудь восьмого уровня в бою встреч вот такого вот и, и шансов против него практически никаких не будет, да, тут и броня присутствует, и бронепробитие выше так, золотым снарядом 285 мм бронепробития, средний урон, ну, и тем и тем понятно, он у нас всегда одинаковый 420 единиц. Время перезарядки 15 секунд, время сведения 3,2 секунды. Углы вертикальной наводки орудие опускается на 6 градусов, вверх поднимается на 16. Еще одно из достоинств, это максимальная скорость у нас составляет 60 км в час При удельной мощности 15 лошадиных сил, показатель достаточно средненький, да Где-то в горку все равно подниматься будет ну, долго и медленно, понятно ну, по прямой или же с горки можно будет разогнаться, да, до своей максималки И где-то, да ну, как разработчики там писали, успеть занять какую-то выгодную, комфортную позицию там, да, на первой линии так далее и тому подобное. Прочность машины составляет 1450 единиц. Так, теперь посмотрим бронирование. Как что у нас это живучесть для тяжелого танка это тоже очень важные показатели. Бронирование корпуса во лбу 110 миллиметров с бортов 100, с кормы 90. Ну, да, с таким бронированием в корпусе. Ну, с одноклассниками где-то можно будет там, да, что-то может будет. И отлетать, ну, с одной стороны. Да, опять же... Вот, тут, ну, надо смотреть, да, углы там вертикальной наводки. По-моему, у щучий нос. Так что, да, здесь ромбовать, в принципе, не обязательно Да, можно выкатываться просто прямо Ну, опять же, здесь, конечно, комфортнее будет играть от башни Как и большинство машин у нас в игре Главное спрятать корпус и от башни отыгрывать, да Здесь броня в лбу башни 260 миллиметров То есть даже десятки базовыми снарядами сделать ничего не смог Не знаю, как там насчет лючков но по крайней мере, вот отсюда, вот на... В таком изображении не видно, чтобы там выпирали какие-то части у нас на крыше а, башни. А, то вот это очень сильно раздражает вот эти моменты, когда, казалось бы, там башня офигеть какая бронированная, но вот эти лючки пробиваются без проблем. Ну, здесь, по крайней мере, этих лючков не видно, не знаю, но это уже только если поиграть, в бою встретить, к примеру, или против него, или на нем уже можно узнать Понять, что там у нас с башней Но, по крайней мере, на первый взгляд, в глаза ничего не бросается С бортов башни, кстати, тоже неплохо бронировано 155 миллиметров, с кормы 100 миллиметров. Обзор машины составляет 380 метров Ну, этот показатель надо обязательно подкручивать для более комфортной игры Особенно, если да, попадаешь к десяткам. Ну, а чаще всего так, одно, скорее всего... Но ну, учитывать бронепробитие и броню, да, с десятками даже можно как-то комфортно там соперничать. Ну, главное, вперед не лететь, да, не забывать вот эти. Да, что большая скорость иногда становится проблемой, то что союзные тяжи, к примеру, отстают, да, там супер тяжи, которые дожди, да, когда они там через полгода доползут на позицию. На быстрых там иногда ты прилетаешь куда-то вперед, получается, как будто ты упарываешься. То есть ты прилетел, союзники еще не успели, и ты оказываешься в одиночку против большего количества стволов. И какая бы хорошая башня ни была, никто не отменяет да, того, что полетят фугасы, будет кидать, к примеру, арта. И тут уже не важно, насколько у тебя броня хороша, да, нет-нет, а сколько-то снимать будет. Тем более, если арта 10 уровня, там за раз по, по полтыщи вылетает, мама не горюй, без проблем. Конечно, эти моменты. Ну, не то же, да, так сказать, периодически, если на, на супертяжах особенно страдаешь. Но вот тут же опять, конечно, скорость играет важную роль, да, частенько, когда сейчас у нас попадаешь на карту, особенно открытую присутствуют светляки, те же колесники, ты на тяже не успеваешь доехать, да, куда-нибудь там, ну, где городские карты есть, ну, и городские, да, где у нас карта обычно сейчас как делаются? Там присутствует какая-то, да, строительная составляющая, то есть, как бы, часть города и поле, да, чтобы и всем, всем вроде было, где поиграть, и легким танком, и средним, и тяжелым. А ты иногда, порой, не успеваешь до укрытия э, срез респа вначале доехать, да, там прошло 10 секунд бой, тебя уже колесники засветили, и полетели чемоданы, и ничего приятного. Вот на таких быстрых танках как раз-таки проще, да, ты в любом случае... Успеешь доехать до да, каких-то строений Где-то спрятаться В общем, ну Так, на первый взгляд, достаточно машина Интересная, но не факт, конечно Что в таком виде она у нас дойдет до основного Сервера Тест он на то и тест Еще что-то может изменить Ну, в худшую или в лучшую сторону Ну, в лучшую сторону я здесь не вижу, что менять Вроде бы, ну, единственное, да, там Вопросы к орудию, это в плане то, что разброс плохой. Ну, танк и нацелен на то, чтобы, да, как раз таки большая вот эта скорость, хреновый разброс, чтобы вынуждать игроков идти вперед. Ну, как и написано, у нас танк первой линии. В общем, всем спасибо за внимание. Не забываем подписываемся на канал. Кому понравилось, обязательно ставим понравилось. Всем удачи до новых встреч. Пока-пока.